Володя однажды выдумал сам такой термин, говорит, звериное пение. И как он ухватился вот за эту манеру, как он сумел ее сделать, вот именно вот это звериное пение, вот это страшное, которое вот в вот, оцепенение приводит слушателя. Куда мы сунули маниски же или наоборот чеевцы у тебя есть в адри? В адри ломанись, Ну ты что, есть там певец у неё. Когда кивили зерцамар, день ас негде то радуемся, куда мы. А чё куда то одет. чё рано за кек адрият. Из самого раннего детства дальше есть где-то запись на аудиокассете, когда мне три года, и я пою просто детские песенки, э, там, по Мишку, Ксалапу, там, еще что-то. То есть вот он как-то ненавязчиво вовлекал нас вот этот вот, музыкальный процесс, о котором мы даже, ну, и не совсем, как сказать, не совсем понимали, да, преследует он какую-то цель или нет. из международной финно газеты «Кудо-Коду». Февраль 2001 год. Владимир Иванович, как вы вообще пришли к тому, чем теперь занимаетесь? Трудно сказать. Наверное, все же благодаря моему учителю Николаю Ивановичу Бояркину. Он вытащил меня в экспедицию по сбору фольклора. Первый раз в Левжу. Это так же заразительно, как авторская песня. Мы много ездили по макшанским регионам, хотя сам я Эрзе. Просто тема была у него — макшанский фольклор. Сначала его работы, скажем так, его тем, темы, научные темы, которые его интересуют, они не связаны с Мордвой, Мордвой Каратаев, потому что мы можем увидеть, вот также в архиве есть плановые работы сотрудников, например, Первое то, что мы видим, это э, народные танцы, есть mm -hmm. небольшая такая статья. А потом э, это, э, есть еще статья некоторые вопросы о хоровых песен в Тингушевском районе. То есть вот он начинает как бы, исследовать э, разные районы в плане народного фольклора. Эта работа э, как бы, проходит в рамках работы института. Скажем так, что в 70-е, 80-е годы, это, наверное, были годы золотые для нашего института в плане различных экспедиций, в том числе и фольклорных. Два азианина, один из Никольского района, это я, другой из Саранска, случайно встретились в городе Казани, где мы оба учились, он Казанской консерватории Владимир Ромашкин, на дирижерском хоровом отделении, в факультете. А я в Казанском государственном университете имени Владимир Оленин, так он тогда назывался, нынешний Казанский приволжский федеральный университет, на юридическом факультете. Ну, понимаете, кто бы мог подумать, что студент-музыкант будет заниматься контактным карате в клубе, МВД имени Минжинского. И мне в напарнике первый же день определили высокого, улыбчивого такого, значит, сверлящим взглядом, читающим парня, который оказался как раз Владимир Иванович Ромашкин. Есть, а это До этого я с ним абсолютно знаком не был. И вот мне от него этих ударов, я помню, досталось крепко, очень здорово. Хотя председатель спортивного совета юридического факультета был. Я помню такие моменты, что мы очень часто еще, когда ансамбль мы еще ну, не было, мы ходили к нему в просвет училища, когда он так назывался, да, потом колледж культуры стал со временем. Вот. Мы ходили, особенно вот я помню по выходным, он доставал какие-то сборники, Ильзянские, Макшанские, которые когда-то они с Бояркиным Николаем Ивановичем там с, э, материал собирали, расшифровывали это все, потом вот сборники эти появились. И вот мы приходили по выходным, э, э, ну не, не, не с конкретной целью, ну как я вот по своим ощущениям помню, да, что вот пойдемте сейчас ко мне на работу, будем петь. Нет, он, он говорит, надо на работу, вот, ну и нас просто за компанию с собой вроде как брал, и, а получалось так, что мы-то думали за компанию вроде прогуляемся, а на самом деле мы приходили и бегали, в здании практически никого не было, бегали с братом, там, дурачились, потом в какой-то момент он говорит, ну, зайдё, заходите, говорит, сейчас это раз, давайте песенку попробуем спеть. И вот так вот это все ненавязчиво как началось. После того, как э, Владимир Иванович заканчивает аспирантуру, плановая работа, он а, начинает, продолжает потом работать младшим научным сотрудником, потом его уже быстро переводят старшим научным сотрудникам и а, если ознакомиться с планами работы а, сотрудников сектора фольклора и искусств, начиная с 86 87 88 годы такие плодотворные, то объемы а, вот эти научные, они растут, растут, скажем так, в динамической прогрессии, хотя здесь есть такой очень странный нюанс, который мне не до конца понятен. То есть человек работает 9 лет в науке, uh -huh. как правило, он очень много печатается. И по тому, что он сдавал в архив, в нашем институте в конце года принято сдавать работу, то есть uh -huh. отчитываться по планам, но я нашла в нашем институте только одну публикацию вот в этом сборнике «Фольклор в творчестве мордовских писателей и композиторов». Ну как бы это пока остается открытым вопросом, почему а, его работы не издавались. Из международной финугорской газеты «Кудо-коду». февраль 2001 год. Владимир Иванович, пока вы занимались фольклором, что из увиденного произвело на вас наибольшее впечатление? Самые богатые впечатления по количеству собранного материала – это Ковылкинский район. Чудесные люди, полные какой-то необычной внутренней силы. Жили они в ужасающих условиях. Да, наверное, и сейчас так живут. Вот Валькина мы зашли в дом, а там пола нет. Просто брошена пара досок, чтобы можно было ходить. Вот она там живет. Потолок палками подперт. Я помню, еще подумал, как же она здесь зимой живет. Пригласил нас войти, достал из старого сундука чистейший праздничный макшанский наряд. Села и стала петь. Мы в тот день у нее записали уникальные причитания. В октябре месяце наш к нам приезжает город Казань, где мы учились. А мы 75-80 по год. Были студенты очного отделения, уже после армии, mm -hmm. э, Владимир Высоцкий. И э, Владимир Семенович, предупредив э, в зале Дом культуры Родины Зеленодольской о том, что вот он собирается покинуть, а будет выступать... Э, Молодежный коллектив, народ забудел, mm -hmm. и он выходит фае мы вслед за ним. То есть Владимиром показалось малое. Да, народу, Да. и к нему подходит ветеран и говорит: "Владимир Смирнов, вы меня, конечно, извините, но по времени вы выступали на целковый, на рубль, то есть. Uh -huh. А я, говорит, заплатил целых три рубля, и не только я один. Он снял куртку и стал продолжать петь. Вот Прямо, фой. в фойе? Прямо в фае. Прямо в фае. Народ стал собираться, значит, там мы тут с Володей тоже э, стоим Ромашкиным. Татьяна подошла. Все больше и больше народу. И он пел до сих пор, пока не подъехал машина uh -huh. за ним. Он подошел к этому ветерану, уважительно, говорит, ну я отработал ваши два рубля. Он говорит, вполне. А Володя Ромашкин. Он непроизвольно, ну, может быть, эмоционально, ему так понравилось выступление его и вот уважительное отношение к ветерану. Он в колодках пришел, uh -huh. ветеран э, с наградами. И он непроизвольно так громко восклицал. Ватера, валомань, ватера, валомань. Uh -huh. Вот человек. Вот, uh -huh. значит, парень. В uh -huh. переводе с мордовского, ирзянского, на русский. Uh -huh. Uh -huh. А его сопровождающий, ну, языка-то не знал, и ему показалось что-то в этом, то ли оскорбительное, и он на всякий случай говорит администратору там, скажите-ка, дежурный милиционер, пусть сюда подойдет. Высоцкий к «защитнику» своему, в кавычках, резко обернулся, говорит, уважаемый, вы живете в Советском Союзе, а не можете отличить речь похвалу артисту от хулы в его адрес. И все. Это сразу отстал. И он подходит и мимо Ромашкина, ну, тот сказал, что -то он студент Казанского консерватории, угу. Эрзя по национальности Мордвин. И Высоцкий ему сказал поэтичный, обаятельный и даровитый мордвин. Вы бы видели его уображению. Он так был горд! Где-то в 1992 году приблизительно, да, в клубе строителей, тогда он так назывался, ныне это Дворец культуры Ленинского района, проходил конкурс семейных ансамблей, вот, в котором мы участвовали, то есть отец, мой брат старший, и сестренка и э, то есть ну, мы вышли с какими-то номерами э, что-то спели что-то сыграли было интересно э, и мы заняли первое место Работая в училище, он терпеть не мог заполнять документы. Всегда на эту тему были проблемы с администрацией. Таня, ну ты журнал-то за меня заполнишь? Да, конечно, заполню, Володь, не вопрос. Ладно. Володь, ну мы как будем работать-то будем? Будем. Так, все. Ты вообще как уроки ведешь? Как? Что я по 45 минут буду делать? Надо выучить, и тогда уже идти. Вот он был такой. А вечерами вдруг в училище начало приходить очень интересный коллектив. Геннадий Дукин, Юрий Буянкин и Владимир Ромашкин. В углу, в коридоре, в каком-нибудь классе, где-нибудь, совершенно это триум, кто в лес, кто под дрова, кто вместе. Что, Как угодно, пели, мычали, стучали мордовские народные песни. Шел 1990 год. В городском училище культуры однажды собрались несколько энтузиастов и решили, что неплохо было бы создать фольклорный ансамбль. А у Мордвы так сказано, сделано. И вскоре по коридорам уже неслись звуки мордовских народных песен. Но до Торомы было еще далеко. Общаясь с этим удивительным человеком, я начал просто для себя открывать, что вот именно это тот человек, который является истинным носителем мордовской, точнее, рязианской культуры, который 10 лет прошел с магнитофоном на плечах или с нескольким магнитофоном. Ходил по дворам, по избам. Мне эта работа была знакома еще по Казанскому институту, когда мы в студенческие годы собирали фольклор. И вот здесь у нас возникло очень много общего, очень много интересного. Когда мы просто с ним общались, мы понимали друг друга. А когда твой отец брал ню, у меня волосы были стояли. Мне хотелось танцевать. Вот именно благодаря твоему отцу я и занимался мордовской пирожкой, Едет директор училища, и говорит, Татьяна Владимировна, я приглашаю вас, Киселева Сергея Александровича и Владимира Ивановича Ромашкина, в кабинет. Вот для какой цели. Есть приглашение из Финляндии сделать концертную программу минут на 50 час и поехать с этой программой на гастронию в Финляндию. Работа закипела молниеносно. Киселев отвечает за танцы, Сергей Александрович. Ромашкин Владимир Иванович отвечает за инструментальное сопровождение. Плюс, может быть, какая-то мужская песня. А вы отвечаете за женскую группу вокальную. Программу написал для этой концертной программы Василий Сергеевич Брыжинский. Называлась она «Времена года». Шла она почти час. И в соответствии с этой программой были поставлены традиционные мордовские танцы. К сожалению, вот эта хореография почти вся утеряна. А хореографию собирал Сергей Александрович Киселёв, будучи студентом и учась в Казанском институте культуры. Она практически была вся подлинная. Музыку мы использовали частично из записей Сураева Королёва, частично из записей Николая Ивановича Бояркина и очень интересные экземпляры записей, именно расшифрованных записей нам дал Владимир Иванович Ромашкин. Среди них наиболее почему-то ярко в память врезалась песня, записанная в Татарстане у Каратаев о Кизинге. А -а -ки но мордовскую песню нельзя слушать одноголосно. Она по своей природе многоголосна. И я считаю, что это вот самое большое достоинство нашей мордовской музыки. После целого месяца гастролей по Европе энтузиасты собрались вновь. К тому времени женщин в коллективе не осталось. Так и получилось, что женские песни стали исполнять мужчины. Осталось только подобрать другое имя для коллектива. Тут вспомнилась им древняя мордовская легенда о первом ирзианском окшанском царе Тюште. Покидая свой народ, он оставил людям в ветвях дуба Торому и сказал, если придет беда, Торома затрубит, я вернусь к вам и помогу. И вот в эти годы как раз очень много конкурсов и фестивалей ансамбль. То есть это середина 90-х, уже где-то 94-й год, когда мы попали на один из самых больших конкурсов в России. Это всероссийский телерадиоконкурс «Голоса России» в городе Смоленске. Там мы взяли первое место, заняли. Вот. Потом в Швецию мы в этом же году вроде ездили, там мы тоже первое место взяли. В следующем году, в 95-м, насколько я помню, ансамбль стал лауреатом государственной премии Республики Мордовия. В то время эти премии не раздавались направо-налево. И это было для ансамбля, конечно, очень большим достижением. И ввиду того, что деятельность ансамбля – была очень такая насыщенная и продуктивная. Финские наши друзья, они э, очень помогли нам в этом плане общество Кастрона. Вот, то есть, за три дня нам выделили прекрасную студию э, с супер -аппаратурой, вот, где мы, я говорю, в течение трех дней записали полностью э, альбом. Первую программу, которую мы с ним готовили, опять же, это была программа на базе училища культуры, бывшего училища культуры Который сюда приехал в конце 80-х вот. И затем более серьезный вариант программы Это уже с коллективом Торомы На базе университета Там был ансамбль мордовского танца Который назывался Карганки С легкой руки Василия Сергеевича Брыжинского Где твой отец занимался песней и музыкой Я занимался хореографией вот таким образом возник совершенно изумительный творческий союз, который прожил, ну, наверное, чуть больше 10 лет. Чуть больше 10 лет. Затем были различные проекты. Ведь твой отец удивительный человек в том плане, что вот я работал на базе 20-й гимназии э, учителем хореографии. У меня были просто там спецклассы по хореографии, два класса. Мы делали разные проекты, но именно когда я пригласил твоего отца ко мне, он постоянно приглашал меня к себе в коллектив, а я приглашал его к себе в свои работы, в свои коллективы. И вот спонтанно возникла идея создать детскую группу, детскую группу, которая бы танцевала фольклорная хореографии, фольклорные танцы. Это аутентичная фольклорная хореография. Проект был тогда для меня интересен. Вот. Я ему говорю, Володь, но ну я без тебя ничего не сделаю. И он совершенно бескорыстно, совершенно без каких-либо претензий, как сегодня все это любят делать. Да. Я говорю, ну их же надо будет учить языком. Приду. Учить играть на музыкальных инструментах. Научу. Ну, Я говорю, а одевать. Он говорит, оденем. Понимаешь? И благодаря вот этой а, идее, вот этой легкости твоего отца. Он приходил в гимназию, дети приходили к вам в Торума, это еще был центр культуры бывший, который сейчас в вот театр yeah. оперы и балета, помнишь, вот в это здание. Мы приходили то, то, то туда в гости, то сюда в гости. Через игровую форму, удивительную игровую форму, вот легкость подачи материала, легкость общения, то, что вот так, как он все это преподносил, дети его просто-напросто боготворили, просто влюбили. Представляешь, 60 Человек, два класса, ну примерно 60 человек детишек. Представь себе, да? Из них ну, мог шерзить, там может быть 3-4-5 человек. Остальные все в основном русские говорили, пели, играли. Идея создания Финоугорского дома вынашивалась мордовской интеллигенцией очень долго. Благодаря руководителю фол группы Торома Владимиру Ромашкину и директору.. Дома культуры пролетарского района города Саранска Сергею Киселеву наконец-то она сбылась. 25 февраля, при скоплении большого количества народа, состоялось торжественное открытие финоугорского дома. Сакральные молитвы для верховного бога Инишкипаза исполнила ирзианская жрица и поэтесса Марийский Маль. Угу. И янч Мельсами <говор> из Гердивей, куда мы туда улезли. Ну, в Моряве, Виксенгемень, он боти есть, он уж судилие Сонте из Итора Монти, Виксенгемень, ти есть. И куда мы восемь сидели? Концерт с Мария, Мура Сонте или солнце вот здесь, чурат немедленно сеть. Чальку, чальку, чальку, чальку, тут морально. Пачку, чальку, дело где фамилия Огласулка, гласный тик, аллома, эти тезеры И в нее на то Да, а куда-нибудь, меч куда Все шкафы чарьгуди или и собились. Они И не а Молиняк не платно, но оно дотонавто и действие. Карма-тадо чат и И куда мы сосед и тюшка моролит Мария, или олосон съемки с концерцем, он посадку бина и келеза И че вратитен за пенят сит. Исця, исця, а чат и чат-коди цик. Амель, Ну, кем они гаван. Куда мери карминяк душман саизия. Тюштянь мастер он зовёт, душман, не лгизет, тюштянь рашкин за, те маленькие реверунгозы сортишь. Ну, тело мое ульней не явикс. Uh, сеста уже эскельсэнза, эс, эс, эс речень рашкин культура, сунь ульней стредявитьякс, да неявитьякс. Чарикути ему он сун закорялся и стяжу марси не. Ну, Но ярья эрям, как сунгемень еднесты, как сунгемень придумал еднесты, веряло талось. Сидя у васу, айгезульнейся, а уль, айгель бетним куриас, а кипароварисель, амезе, мон вожудень, промыслосо, мон сид чу ушел, и се как скать мне к васенцы вас тумас, сас, мне к и истя морсема марту, теемс, эржин раскинь, музыкань шумовой меряем, с инструмента из этого, мурамонь, пелькст. Вот все остальные театры, я Куда усудник раскинелся с ним, квиря, я не ексцитивист, <говорит> чарьку в и лезды, ну коинсуды куда озума сютаутма, но озума башка иряви ряви Мазыл-галтомцы. Мазыл-галтомцы, эти 9. И сон тоже, Марта, пять мазыл галтомцы сын пиземень тердим, как все есть. И Алкукс пиземень куать, а расселть. Куда сын мурасть, пиземень валт, пиземень валт, пиземень валт. И Алкукса каламушка не утаз. Оск-то мейле. Рис-рис-рис пиземень. Все детовы, истят 9-минек, Марту, весь ютксонок, сон Ломане системы э, мельстуицы, весь Сенькорт-Ниматне, Сескарашташ, весь Сеньтевич. Сон в Божей Смире. Их куда керсеуксент, Вот в Антентейте Думиник Мурамо Пелькс. А куда Бузяр Думиник Арматанок Мурамоуксент? Выставка тем керсеуксент. Ну, он тень Каршу, а раз куда мы как Каршу Вау, Меки Вланкмириан, весь Сеньтеу, перевоен Дурьевик Эпидемс, Дурьевик Шулмамс, манть, манть, и весь мизик культура Суинт-Ван и Марту, минь, У меня в первом выпуске учился Владимир ой, Иван Ацапкин. Два года он не издавал практически ни одного звука. Между не нот, непонятно что, непонятно зачем, бубнил, сидел все время около пианино. и говорил, Татьяна он, "Ну учусь". И вдруг появляется Ромашкин. Таня, отдай, пусть он со мной поет. Пожалуйста, Владимир Иванович, если он запоет, это будет здорово. И на третьем курсе Ваня Ацапкин, который не издает ни одного звука, начинает петь. Более того, он едет впоследствии с коллективом Торома за рубеж на гастроли, и там Ванечку Ацапкина пытаются выкупить у Владимира Ивановича, насколько он понравился одной финке. Твой отец был высокообразованным человеком. Он имел, в первую очередь, консерваторское образование. Он знал о звукоизвлечении все. Все то, что было практически аккумулировано мировой так сказать, музыкальной культурой, он этому был обучен. Первая составляющая. Вторая составляющая. Твой отец брал музыку, брал звук, брал инструмент, брал культуру у простого, иногда даже пьяного мужика, который после трудового дня где-то сидя на лавочке, где-то вместе с грибочком, сметанкой и соленым огурчиком. Понимаешь, ему было хорошо, и он пел так, как ему Бог на душу положил этот мужик. А твой отец, благодаря его интеллекту и образованию, Понимал, что это за музыка, понимал глубину вот содержания этих песен, вот эту вот тяжесть мордовской музыки, тяжесть вот этой мордо, вот, э, деревенской жизни. И все это было выстрадано, понимаешь? Выстрадано народом, а выстроено было твоим. А ульвесть вейсы, а келек гиреу пангоньку кому. Летний вечер, местему солнца марту, мин тракторсу, ординек, вир, алутаулен, талвален, все эти ушот в солнце, личма и те личма сон, сон того, панжинзе, кода сон перпельк природа день, путь мель, моня моряюсь нуте, личма прент, мин солнца вид, скульптура от снег ванька ну, тему не ревачин тело, ну, сон тень ля сельмса варштезе сон мольч веди авантиен сюкуняч кумажаланс а раз шлинзе чаманзо шлинзе ютать сю прят ютите мелензе бажамонзо истему э, ойме стоките чевти виде валсу мон ванин э, ведь суда саморев стем ломанишь мон ванин лангозонзо ярсин а некс от ломать веря верялу тало ломать не, дым он и э, как шпинкеста да вак что я кистяму мели изак пшкадемс э, верява антин пшкадемс ведява а сон не в тизе э, Веля в том, веле автомс есинек э, кодамирем слышма претня а у нас ведясто солиси а оймен слышма претень койднян кирдат ненен в и вот Эту форму он впитывал годами, сколько лет, ну, насколько я знаю, больше 10 лет он ведь ходил, собирал фольклор. Вот этот аутентичный фольклор по деревам, И потом уже, ведь Торма не появилась сразу в одночасье. Сразу же сначала отец учился, потом он прикоснулся к аутентичности, а потом он это все уже э, начал думать о тех формах, которые могли бы через цену приобрести в какой-то вот... Понимаешь, зримый образ привести к чему-то тому, к такому звуку, к, такому, к такой подаче, что будет интересно. Ведь нельзя же вот какого-то там дядю Петю вывести на сцену. Это же нереально. А дядя Петя несет культуру. Это его культура, это его боль, это его песни, это его язык. А твой отец сделал эту культуру сценической. Понимаешь, и когда вот все, что он смог найти, смог аккумулировать, он все это превратил в органичное сценическое действие. Казалось бы, просто было. Что там, пять мужиков стоят? Ну и что? Ну как стоят? Подумаешь, поют на каком-то непонятном языке. Ну как поют? Играют на палке на каких-то там... Ну как играют? Из международной финоугорской угорской газеты «Куду-Коду». Февраль 2001 год. Владимир Иванович, языком вашего детства все-таки был мордовский? Я изычалок, из сильно обрусевшей местности. Там мне особенно и говорят по-эрзиански. Запрещать, конечно, не запрещали. Но так вышло, что по-макшански я даже лучше понимал после экспедиции. Потом стал эрзианский наверстывать. В земле праздник. 2021 год объявлен годом имени одного из замечательных и благородных ее сыновей. Имя этого человека Владимир Иванович Ромашкин. Своим искусством, жертвенностью, подвижничеством, талантом, любовью к национальному культурному богатству объединил множество людей разных национальностей для дружбы и сотрудничества. вместе с Володей, ну как, стояли у истоков, потому что он был, он дал начало движению бардовской песни в Мордовии. Бардовская песня существует давным-давно, но у Мордовии ее не было, и у Володи был талант собирать не только фольклор, но и собрать нас, бардов. Он приучал нас не только к бардовской песне, он э, учил нас жить, он учил нас видеть цвета жизни. Вот я по молодости была страшная максималистка, черный, белый, да, нет, и все. Он научил меня видеть промежуточные цвета. Ну, наверное, не оглашает, не говоря этого вслух, а просто чисто на подсознании хотели изменить мир к лучшему и хотели наполнить его любовью, добротой, дружбой, честностью, чтобы вот каждая нотка жизни звучала без фальши, звучала так как он нам играл музыку, так, как он нам говорил. И я очень благодарна судьбе за то, что в моей жизни был Володя Ромашкин. Это учитель с большой буквы, не только в бартовской песне, а по жизни. Это наш светоч, и он с нами будет всегда, пока мы живы, будет жив Володя Ромашкин. Геннадий Жуков, если был я большой, она у меня ассоциируется именно с Володей. Если бы был я большой, если б в жизни мне так повезло, Я бы мальчика всех лопоухих собрал под крыло, Я бы девочек всех конопатых собрал под крыло, Чтобы было не скучно им, чтобы им было тепло. Всем по кружке большой, всем по миске большой. А огромную ложку, девчоночки, самый меньшой. Вот бы весело было бы, если бы возле меня Вот такая возня, ах, какая была бы возня. Если бы был я большой, я бы прочим моралям назло, Всех бы женщин еще желторотых собрал под крыло. Потому что, когда обрывается прошлого нить, Им так нужно любить, им кого-нибудь нужно любить. И поэтому ходят они с очень гордым лицом, И поэтому ищут они, чьи бы губы сбить, И порхают они горькой стаей забывчивых чат, Чьи мы, чьи мы кричат. Словно чиписы в поле кричат В этом мире огромном, где столько огромных людей Разничейные женщины нянчат ничейных детей И приходят в мой дом, словно ставит судьбу на зеро И растерянно смотрят, вот кресло, вот стол, вот перо Так растерянно смотрит, что сердце покорно горло свело где, мол, ваше крыло, где же теплые ваше крыло? Если был я большой, если б в жизни мне так повезло. Это происходило в бывшем дворце пионеров, 99-й год, декабрь. Соревнование по грек по славяно-горецкой борьбе. Был вот. где он? был там, да? Мне кажется, это был. Mm -hmm. вот. Я там устраивал жеребьевку, секретарский, судейский процесс. А Торму пригласили, ну, как бы, вот, народную составляющую такую э, торжественную составить. А Владимир Иванович, Володя, потому что мы подружились сразу. Итоги подводя за чашкой чая, мы разговорились, вот, и тут же с лета познакомились то, чего, как. И вот он, вот славяно-горецкая борьба. Я уж не говорю, мол, что там татарская борьба, там якутская борьба. Вот, А еще в других странах, что ж у нас в Мордове-то. Ну, да как -то сразу, ну как же так-то? Вот у меня отец все, детство мне прожужжал, как говорится, все уши. Он любил поговорить. Ну, Чекушечку выпьет. Или с друзьями или там вообще разговорчивый был человек. И давай рассказывать. Мы вот боролись там. Вот, на Троицу, на Игрище, а потом весь год готовились там, ну, много-много чего, рассказы, рассказы, рассказы. Говорю, ну, вот, как бы в Игнатове всегда это было. Сейчас может быть утрачено, Целеское но оно было. Да, ну-ка давай-ка попробуем установить. Свяжемся с журналистами, органи организуем экспедиции. Вот с этого памятного разговора конец 99 -го года, и где-то примерно через год мы уже зарегистрировали Клуб Возрождения Ферногорских Воинских Игрищ. Тюш, тюшца. Вот. И мы уже через примерно через полгода, летом, в августе, по-моему, Мукимаева Юры отмечали на даче вот как раз там памятные фотографии, где я там с оглоблей, отец там... Как... С котелком там голове, да, да? вместо шлема, значит, котелок одел, там мы привезли с собой эти сабли какие-то сценические, там Паша Бакланов еще тогда журналистом был. Вот мы там бои устроили показательные, поснимались, в общем, отметили рождение Тюшки от ламосами, если сесть, див се сон а уль куда моротся, а вот куда а, моро не девчкотся, куда есть разкин завечкотся, куда сон а куда сон а сеть отломать нетик, куда-то антикармас мураму и куда не неси талант, ну сын будет яковель мне видите, Андрей, меремекс тетя тульня сын стекладре ниже я помню, как-то он а, а, пригласил меня, он говорит, «Сань, смотри, кассеты да, для магнитофона вот эти кассеты еще были, сейчас их уже нет. А, нет. Вот, это мордовская эстрада. Да. Можно послушать». Ну, послуш... ну звучала, ну, скажем так, мелодика ну, скажем, современной, ну, европейского типа, ну, эстрадная. Вот. А потом оказалось, что он спонсировал этого парня, дал ему денег, чтобы он смог записать этот альбом. Вот. И это правильно было. Это было правильно, это надо было тоже развивать. То есть, так что Владимир Ромашкин – это не только Торома, а это, наверное, огромный-огромный пласт именно вот мордовской культуры, который он начал поднимать. Он вот так дерн приподнял, еще чуть-чуть приподнял, а потом взял и ушел. Обидно. Музыкальная коллекция с радио синтестрадности. У нее спик Вишенька. И сесты вот Кортамусу и чаще синтестему Мель. Между актей Мекса, куда одломатник Армалтом с Муромс. Эзель Мокшан Мурод, куда Максум синест интерес, ведь. Как бы да. Только в веке фестиваль, сапаряк воно... Да, и, и вот радиопрограмма сегодня есть от Гайд, а те, а Таня, о дай лимдя снова да. двинь, и кадык Басово морать, и как Да, и, и, и, и сон, и топал ты земель, и те венди. Защищать права Ирзяны Макшан, проводить молодежные фестивали, смотры, конкурсы, создать свое финаугорскую радио, создать современную национальную эстраду, организовать производство и продажу национальных музыкальных инструментов, иметь свою национальную кухню с национальными блюдами и звучанием этнической музыки, определить туристические маршруты в древние рязянские и макшанские деревни, возить туда туристов и рассказывать об обычаях и культуре рязян и макшан. Вот ютас те сюрмантисты комсиять, Антиакней Тиатуа уставал с туризмом и эпидемией. Тиатуа, а сон зааршмань куриасте уже унес комсие дети-декели. Организовать национальную службу доверия, создать национальную пресс-службу, собрать, сохранить, записать и донести до людей национальную музыку и язык. До да любителей этнической музыки всего мира через интернет. Чтобы завести, опять толкать надо. Мы, короче, толкаем наши... Наш, а этот... а, наш глухой. Вас... Всю дорогу с самого начала. Прямо от центра культуры начали толкать. И, короче, до Польши толкают. Периодически, да? То есть вот от центра культуры мы уже убил медведь, только она завелась там, вот. и, я, и мы такие говорим, ну, если мы уже здесь начали толкать, то приключение будет точно стопроцентное. Хочу вернуться к истории. Вот он мне сказал, говорит, попробуй, посмотри. Я не настолько всерьез это воспринимаю, но мысль начала вертеться. Ходил, ходил, смотрел, пробовал, примерял, по-моему, если я не ошибаюсь, я два года так ходил. Два года после того, как первый раз мы с ним поговорили. <свят> И через два года вдруг... То есть, ну, какие-то аккорды все равно я их нащупал. Все равно как-то это звучало вот на том уровне, вот на определенном, как вот некоторые сейчас пишут, какие-то аранжировки вот таких. Вот на таком уровне это звучало. И вдруг однажды... Вот если не ошибаюсь началось это с песни тюшки такая очень серьезная вещь она и фольклорная как фольклорная вещь очень серьезная и плюс вот, что-то в ней такое я увидел и вдруг пошла гармония один аккорд второй, второй. я помню я наверное пару дней сидел то есть, когда вот идет вот этот азарт, то все очень быстро. Но тем не менее, несмотря на то, что это быстро шло, это пару дней я сидел и выковыривал вот эту гармонию. Проверял, соединял здесь аккорды. И в итоге, это поймут, наверное, только профессионалы. А, не, не, наверное, а это точно, вот следующую фразу поймут, только профессионалы. Я на, а, а, как сказать, на... Фольклорную песню, где всего пентатоника в одной тональности сумел сделать гармонию, написать, где были аккорды третьей степени родства. Все шкасты, то ромастяк, нам уж гаикс, но система стака, тетять юниспекса, стака шказу, зярдом, и с якостью и он бы мастеру якостью. Эрва, ков сын падшколест, мон ела свал и сайнин интервью кецтест. А, Лечи тяну истяму кеук стима, мис, вот тын, истин тяду сына ланг скепи. А, Соннери. Э, Мода смененек Макси вить, мод антеиста, вот, э, истя, сексмени мод антеиста, сайтяну мин вить. <говорот> Ламо легенда, то есть мы с Все штабы. А э, штаб, седе улегинит. мели вот ту уталунь, алкуксун ту уталунь, монанчак мели кармин садаму, мейс кепе. Те нам агут весенню не есть куда мерить, вот елтаму мейс кепе леснес. А бути ведь ест елтамцам, сешканя арасиле пек покшкасатык стунести. Турамань, а, мейзе карсемс мейзе оршамс лангузуз. Оло, кармакшнась уже коллективен за марту, турамань марту, Артниме Гострольга куда русьева, истиа ее он и сон сестомерс пятья тенька суда тадиз, гордова ясно суда тадиз парсит суда тадиз русенький лес, ну том были тенька суда тадиз, Арсима будь и Мон карман свал с айнами, а пушкинка тен квішкіне, Ну меня чарьку юстия как канстонок стакат. Ну тенень свал мутанок юстиямо пелкские косу зерду концерт мінтий тем выставка. И а талвань талвань, паряк викшнимат, паряк місяк лія суєни улит, уліть. Меня краскін, чтобы ломать не финовугрань ломать не эстонец на финне что эрзетнень культура с промыслоднянюрцо, морамон сон вожуди, сон эре, сон веши лескс, сон зере кирдемс и ну чайкуди ему и день моли и свал максинек мартонзо керси укс. Друг наверное, это тоже был. Нет, нет, нет, мне кажется, попозже чуть-чуть. Но не суть важно. И вот там был коллектив Сибири еще. Вот. Вот это единственное, с кем мы легко общались, потому что они говорили по-русски. Вот. Остальные все иностранцы. Вот. И вот я помню, насколько Володя зажигалочка был в этом отношении. Всегда заходит, всегда улыбка шире, чем лицо. Вот. Сразу, как будто свет появляется в помещении. Вот. И там, помнишь, комната какая-то была, там, типа тоже балетного класса или что то такое, для конференций. Вот. И... Все собрались туда, все участники. Вот. Все, со всех стран, там и поляки, и финны, mm -hmm. кто-то еще там приезжает. Вот. И вот наши вот эти сибиряки. Mm. Вот. Где-то после часа-полтора общения вот такого, там все, шум стоит, и вдруг такой голос. Ребята, секундочку, подождите. Мы все показали, что, а вот наши друзья из Мордовии что-то так и ничего, так yeah. тихо и сапо и молчат. Вот. Ребята, а покажите, бы. что ваше такое, то есть, ну, не получится, типа. Вот. И тут такая картина происходит. Володя отходит что-то в сторону, встал как жердь, чуть-чуть сутулился, голову опустил, тюра. Сразу вокруг, около него полукруг. В зале тишина. Ну так, чуть-чуть перешептывались, но в целом тишина. Что это такое? Сразу, вот даже как построились, сразу это как-то так уже на мозге начало действовать. И запели. Начали петь. Не только не шептались в зале, даже не двигались. Даже, мне кажется, пальцем никто не пошевелил пока они их закончили. И даже когда закончили, еще минуту стояли молча все. Все стояли минуту молча. И вот эта сибирячка говорит, «Ребят, ну и что мы все здесь делаем?» как вниз сон машты ломать не веси сыргал томы и куда мон мир снюкос к снютаут я а ломать не сыргалт ой мест кипеть ее жест кипеть мазл гауч веси тем тельшего сон машты ломать не марту мизол дозирь в амезинте мизол дозе и из самого ломать не сюрнезь мон лес тобунгалинь когда сон ма штыль кортни ма и малав гадому на той пекве кинявички ця ломанин мартов. Ялатики сон дитя елгак чинсиў молкс. Он де линдзе паро ёнксаст? Кода му насудан, мун ли ясто, мун кежем сыльць а уль паро име. Мун как сыльць и ка карман пенять сяму, Сон говорит, кемаль, истят так ломать и рявите. Мерян мезикс истят ломать нестят, берянь ломать не мезик спад. Сын с кориас весельят не не яви, кода с аэряви улем. Сын. Вот три вечи сей сын зуды, не сяй утау Машка. Мезиму нинведь стявить эти теистам, те Куда сон унести? Вастомат, школа сон, тенис, И И как марта, да. И как марта? Сон ту Март он Нудеть и как шнэнде кармал циндзе тет на те вот <говорот> репортажные из момент куда тоже мон як синьку те палканк куда солнце вот те макс и и как шунтэн все баны и стяжа стуки и эй как шнэвесе унес с поросу и тему не марить как Синить вас хоть, Кадуси, Ремуль Пингес на Ты понимаешь, в чем дело? Вот когда детей, мы привезли, даже маленьких, понимаешь, вот эти все а, люлямы, все барабаны, все, у меня все мальчишки, они только пели, они же играли, твой же отец их научил играть на барабанах, на дудках. Ты можешь себе представить, где на люди дети играют. И, простите меня, это третий, пятый класс. Келемпунгс, фотография косого лошади. Вон сас он и келите путозь орденень кунань сон за максисье мастерсу. Сеские ти ван Монень... лет снимат, вельмить. Мунин ульни не учасково взяр те орденень сунен за Максз, А максис сунзе... тенясо посольство сон московское посольство сон. И мон ульни ялган за юткс выставка марта, осенься демон мерим с нее, он чисто костюмсо, куда смен за пунгов ты есть костюмон стеньте, медалинсон, так куда э, куда ми, как вид здесь прянзу марись. Монсон за чайку э, и дивана вона естят примерно неяви ламусо и литературосо и ремосо зерду, э, покш и нелом одни не своим Эрзень. сын зерду куда так награда тысть вещни, куда так не иншкания диплом, ты ли, куда не мерить э, истят, во и куда лечтямс, э, Ну ирва куда казнь премия от опорот. Сон ауль ти сон вожать ансяк ерзень де э, культурань. Э, Коен за кирданзу раскинь. Э, сон вожать ерзень лангс. Ну, ламус вот чайкуди, можешь немасторунить. Дякляздач, ну Васеньца сон за питьня за ульнясь птулк те кепедем с тежк соз. Ерзень ражкенье, весь ящупавчинца зерду конаш ульнясь пурназь, вачказь пингеде, пингеде тюштяне из тесаеся и от тюштян куда ёла неёло. Ваной система сон, а те. <плес> Таштам гауньку, то чистый чисты, Владимир Иванович Ромашкин, а не то по девятьбу, ведь гемень, ведь и еть. Сон пекрана, то есть миник ютксто. Ялатики, тивен арсиманзу, зерду яка стултовить. Тичинтень панжумс, панджумс, куду, кунакарми улеме, пукшлицнимакс, луманди, кунабажайс, свалкипедямс, эрзянь, райскень, койкень, гирдатнинь. Куртам санцяк эрзянь кельсы, дай эрямс, эрзякс. Ювдама и Тнукудонские пяти массу лездают спек ламу луманд, 7 лакса по кванну, что и интежка станет велесенть ламу тел. Ялатики вели не рететь нияк, шка, самс, да лездом смейся як. Видне, не уже и келякульнесть, а рассеть возможность неть виднения ну щупря, что востокашкань э, замглава администра, глава администрации Дмитрий Александрович Поздняков те те венцоизи, куда мы рим серьезно серьезное за замалас и сон те леск, а ульянцева керма конь леск э, здесь путызе мы меренцев под внимание рузов, селдаса под внимание, путазя, свал отнестей, ванность, я куда мулеск, транспорт, экскаватор, месть, солнце сейчас из тямушка, шинпурна мушка, солнце снес свал ветер к сикоту к солнцу отнести сюкунян, и нос, всех не и мы звездные оксюнкерсетники, у нас ни вие не ни не сынка, адыс ты карсти свой власский стесай из чопада вес. Вели не рисет, ни сын сонзы, веси веч сей и лездаст, веси, ирабатись, Дали ну а сюда он куда-то снялся. Прямо свал, ванясть и лезда Сын нестят вон отече. Весь имень, тейнек, тейнек, тейнек. Ну, моря, весь арсенек, весь и есть. Ну, вейки, самый, по ступень, кши, эзинек саи. А ведушет не, а нолди нолды рая подиуме. А мы, мэри, панинь, мы, садинь, паряк мезяк, кто свой листья аулистит, сон макшет эти кши. У текшинки весят четверти месяц, рая патент, слышу, лемби, лемби, Ламу, Ялганзу, Но Лемби, Валд. <свят> Здравствуйте, наши дорогие гости. Мы рады приветствовать вас в древнем ярязянском селе Подлеснотавла, музее этнокудо имени Владимира Ивановича Ромашкина, известного фольклориста, создателя знаменитой фольклорной группы Торама. Вот они перед вами. Вас встречают. <свят> Вот подтверждение того, что. Он за уленьш миалез за истяму, ну весь суда снег, лавшом раскись раскис, раскинтийся виевло мотя расть, и аки не жадон, с аки мильга молем, сон тень пек парстичаркоть, и сон му не моряй бажать не в тем есть пряньзо, а у лидерекс а село манить, кунань не жадольдь, кунань марту кортаольдь, панжулить оймензы кунань мельга молевельдь, молевельд теуса. Аультусу, Революция, Аульсянгусу, Тевсу, Тевес Лесту, Седи Покш, результат Макса. На протяжении всего периода жизни, пока он был жив, мы общались достаточно много и очень по-доброму. Какие-то мини-проекты обязательно всплывали. Вот типа того, что я уже говорила, что презентация Мордовского Сальфеджу показ его шикарной совершенно программы с Куриным, совершенно потрясающей э, программы свои, своего коллектива Торома, который расширился, стал больше народу. Но, к сожалению, вот финансовой и материальной поддержки никогда большой, соответствующей не было. И один голый энтузиазм он не давал, будем так говорить, физических сил не прибавлял человеку. Когда человек в постоянном стрессе, это очень негативно сказывается на все его творчество, на его жизнь. Для меня вообще уход Владимира Ивановича в другую и постать в другую сферу существования был совершенно неожиданностью. Мы с ним за несколько дней до его гибели, до его смерти. Разговаривали и, ну, дней, наверное, это... Я немножко хватило за несколько недель, может, за две недели, может, за три недели. Мы с ним видели, встретились на перекрестке, на улице, проговорили очень долго, и он ничего не сказал о своей болезни. Ни слова, ни полслова, ни на кого не пожаловался. У него вообще никогда не было... Как сказать, для него не было характерным, чтобы он кого-то ругал. Он никогда не обижался на администрацию, никогда не поносил никого, что вот такие секии. Он умел довольствоваться очень малым. Он довольствовался тем, что есть. И очень любил людей. Всех людей, которые его окружали. Встретился Владимир Ромашкин и Сергей Киселев. Поржали руку и решили что-то сделать. Обратите внимание, и это все. Никто не давал денег твоему отцу на костюмы. Это его деньги. Проще говоря, это деньги твоей семьи, чтобы ты знал. Я ведь вот сколько раз бывал в гостях, ведь очень скромно жили, Андрей. А кто так считает, что Владимир шамашкин Ромашкин там чуть ли не миллионер, богатейший ну человек? да, по заграницам там есть. Да, да, да. Вот, понимаешь? И вот это вот непонимание, что он настолько глубоко любил свою национальную культуру, что он не считал деньги, которых нет. Он просто любил, просто хотел и просто создавал. Поэтому, когда я встретил этого человека, мне с ним легко было не только дружить, но и работать. Когда его не стало, не было смысла дальше продолжать. И вместе с твоим отцом исчез уникальный пласт. Целый музыкальный пласт, огромнейший пласт, живой пласт национального Медиаклеть с ним, ведь он за Балунзу. Сонмери, вот он вожу где-то раз кент, раз тет, программа от ней. Сышка, то он кармать там Марьяму покушать от ней, покушать от ней не лезет. Монтиен Маренс он мне ныри. Де мели ютас париколом не шкашка, Мун кармини телеск сань кармини покушать не есть, тамарему, да, э, ламу примерт, косу телеск совсем моли, э, да свалы тетят лет стави. Э, Веки ломаненьи, ведь где меня ковту есть пингесть пингентеньку носяуль но те пингентюд конь, сон весе зяру ульней сиенца. Энергия Зу, за... Весес, он путизи, мун с Валкортан, Зерду экскурсии от Юньян, Зерду Малавикса, кар... Марту Кортан, муна Виздян, те вериди э... Валтонеиста, кунатне э... Шнаму Валтонеиста, Зерду Кортит. Вот Ломанич лест тут, писательеньку лест, особенно революционер, лест, курят, что весес, прям за путизи те-те вентины. Вот Сонинза, едь Валтна, Валкуб сладить. Вот Оло. А сейчас мы хотели пожелать добра, обменять с вами хорошей энергетикой, чтобы у нас все было хорошо и, конечно же, у наших гостей у вас было все хорошо. В ирзянском языке есть слово «паз чангот». «Паз» — это «бог -бо чангот» благословить, то есть дай Божий благодать Божья благодать Божья благодать Божья благодать Божья благодать Божья в общении, да, или бы к как-то вот, ну настоящие люди с открытой ну, душой, да, они ну, что-то он начали свои, создавать свои, уже. Он, как бы я, вот, знаешь, как да. прометей, он делился, вот отдавал вот это, и люди зажигались тоже. Но чтобы зажечься было, чтобы чему гореть, если там болото, там ничего не зажгется. Воспоминание связанного с Володей Ромашкиным не вызывает грусти, не вызывает тоски, не вызывает какого-то негатива внутреннего. Все, что он делал, он делал в захлеб. Татьяна, ты запасла на зиму меда? Меда? Ну, у нас у, пап у деда пчелы, папа занимается пчелами. Конечно, у нас есть мед. А сколько ты запасла? Вот, Володь, я не знаю, у родителей там сколько меда. Вот я купил флягу. Волудь, зачем флягу? У меня семья большая, сам, сама знаешь, трое детей, жена. Мне же нужно их всех будет, если что, кормить. Ты представляешь, если нечего есть, кусок хлеба медом намазал и уже сыты целый день. Тебе вексингеметик, если есть, Арды троллейбус Саранской, да? И мезиум, что сутеяющий водитель телеклиарных, как кинтрокс, чуть-чуть азал мезии, атаком сломанить, сон и трузия. троллейбусы с пища. Вот сколтолся. Ломать некий, ее толстый, меснеевший. И сейчас поедем. Маргин, покороны, водитель, мать, а садишься. Mm -hmm. И теса, ломались. Серий. кость-кана, куч-канен судо. Йовланёло. да, хок-как, болимон, ёлтаса, хок, -хок. кабинет на вас, имели, шеф. Вы, пачка. Вода русская у вас. Русский я, русский. Салон Граждане, успокойтесь. Нас лежит русские. Если прасть ракомода. Васня. Если. Сать надо А что ты Не Веріга ваги. Тим вона ті... Ті в уже не яйо олім обіцязав. Сон маштний, на каці вона конфліктнуя Берень. Берень. Нардам спіт віляутонць. Ялдакшіна парнірсіна. Туди мазь На той сьо німка ті, мачтний ладям свала аутонць. І сьо німка ёжусь когда я понимаю руки, надо крикнуть «Пашчингуй!» Можно вот так вот, как начальники у нас «Пашчингуй!» Они боятся с нами петь «Пашчингуй!» Потому что да, как как бы ученки кто-нибудь не подумал? Это эш Это эш часто говорил о том, что он пропагандирует вот эту национальную культуру э, не как-то так абстрактно для всех, да? Он говорил и в России, в ближнем и дальнем зарубежье, и по всему миру. То есть он хотел э, показать нашу культуру действительно всему миру. Есть такая поговорка. Незаменимых людей нет, ничего подобного, ничего подобного, ребят, а, есть такие люди, которых заменить невозможно, Володя из таких, Володя был из таких, вот. я не помню, по-моему даже вот на митинге, на похоронах, когда вот, на травном митинге, по-моему даже эта фраза прозвучала, вот, что незаменимых людей нет, есть, вот Владимир Ромашкин, один из таких людей. Но как он, вот, вот почему я и сказал, что невозможно понять, как он думал, что он думал. Вот поэтому он и незаменим. То есть Потому что, ну, что у него творилось в голове, как он мыслил, как он чувствовал, это мог делать только он один. И поэтому вокруг него собирались люди, которым было интересно то, как он мыслит, то, о чем он думает и то, чем он занимается. И поэтому вокруг него вот обрастало и обрастало и обрастало.